Добрый день, здравствуйте. <соценно> Господи, я привык как это по накатанной говорить, да? Канал Народовластие, программа у нас вот встреча с Марком Фейгином. И пишите, как слышно, как видно. Участвуйте, сделайте ссылки. Марк, привет. Привет, Слава, привет зрителям. Так, ну мы минут сорок будем в эфире, потом отпустим Марка, потому что у него будет свой собственный эфир, и вы приходите на его канал, слушайте, он говорит очень много умных и правильных вещей. И вот относительно умных и правильных вещей, я сейчас скажу, как, как это, один умный вещь скажу, и потом я буду только слушать в основном. Я вот хочу, Марк, тебе сказать, донести такую вещь, в газете «Время» номер 46 от 25 декабря 2006 года была опубликована такая заметка. Я прочитаю кусочки. и автор этой заметки был тогда зампредом Думы. Вот да. Послушай, в 90-е годы у моих знакомых в Саратове на улице Ульяновской жил заяц. Этот заяц считал себя котом, дружил с котами, дрался с собаками. Он во всем вел себя как кот, только не умел ходить как кот скакал потому что все же был зайцем многие современные политики искренне считают себя суверенными демократами но любые их движения неуклюжие как у того зайца и выдают кгбшников поэтому сценарий развития событий будет такой ограничение свобод окончательная утилизации демократических институтов фактическое установление бюро... полицейско-бюрократического режима под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом воссоздание практики осуждений. на знакомыслящих по надуманным уголовным статьям, и, конечно, самое «забавное» в кавычках – развитие карательной психиатрии. 2006 год, я уверен, что и ты тоже самое прекрасно понимал уже в 2006 году. Да, конечно. конечно. Да. Ну, то есть, представь себе, нормальные люди России прекрасно это понимали, как-то этому сопротивлялись. И вот такой вопрос. Вот сейчас оно настало. Я читаю, например, про того же шамана Габышева, а там пишут, они развитие это карательной психиатрии? И я охреневаю, потому что Болтахова загнали в психушку почти три года назад, два с половиной, Забазного там год назад, Горланова там полгода назад. Габышева вот загнали. И они спрашивают, а как, как тот Щукчев, помнишь, когда Олени? Тенденция... Тен, один упал, второй, трехсотый упал. Тенденция, однако. Что еще нужно сделать, чтобы они поняли? Вот то, все то, что мы с тобой поняли хер знает когда. Ну, во-первых, э -э -э звучат эти слова от двух сторон. Первый – это те, кто, ну как, как Наташа Ростова, знаешь, как я часто люблю повторять «Из войны и мира», новыми влюбленными глазами, она все время смотрела, так сказать, на балу на первом. Вот, она то на одного, то на Балконского, то на его конкурентов. Поэтому так и тут. Есть род правозащитников, которым удобно каждый раз говорить, ну вот теперь вот настали карательные меры, и вот теперь, конечно, мы начинаем бороться. Этих мы не берем в расчет, эти, так сказать, за счет грантов эту работа осуществляют, поэтому с них спрос невелик. А есть какая-то очень важная категория самих россиян, да, русских, которые жили-жили, игнорировали вообще все, что вокруг них происходит в части политической, в части гражданско-социальной и так далее, ну, как бы их устраивало. Это был договор определенный с властью, с Кремлем, с Путином, кем угодно. Негласный договор заключался в том, что мы отказываемся от своих политических прав, вообще всех, отказываемся от части, так сказать, прав, ну, которые имеют социальное выражение, потому что, ну, некоторые вещи, конечно, когда тебя ограбляют, и ты знаешь о том, что налоги, которые ты э, уплачиваешь, в общем, разворовываются, это же тоже какое-то такое молчаливое согласие. И вдруг э, они обнаружили, что живут в такой стране, в которой и пенсию им повысили, и вот они попали на карантин в изоляцию цифровую, абсолютно концлагерь такой, где ты из дома без намордника не можешь выходить, соусвайсом и так далее, да еще и могут скрутить и так далее. И вдруг они обнаруживают, что оказывается могут э, нормальных людей, здоровых людей помещать в психушки. То есть для них это действительно некоторые недоразумения, они не могут понять, как это такое произошло, потому что это прошло мимо них. Когда об этом говорю, хоть в 2006-м, хоть в начале 2000-го, потому что уже процессы начинались, учитывая, как формировалась власть. Да, и в 90-х годах в конце там уже много чего происходило разного. Такие первые звонки-то были гораздо раньше, конечно. Кстати, с возврата функции следствия ФСБ, ну тогда ФСК. Мало кто знает, что в 95-м году вернули функции следствия. Ну, для многих это как бы роль не играло, а вообще для определенной референтной группы это был показатель. И вот сейчас они обнаружили, что живут в государстве, в котором прав у них нет вообще больше никаких. Не только политических, не только там сугубо социальных, да, но и экономических, всяких других. Пади вон, создай бизнес или заработай хоть какую-нибудь копейку, ничего ты не заработаешь. Никто тебе ничего не даст. Особенно в условиях после пандемии это 12 почти процентной безработица, как она прогнозируется, с таким падением экономики. В принципе, мы столкнемся с ситуацией, когда людям ну, просто негде работать, не на что зарабатывать на еду, на жизнь, на детей там, и так далее. А подачки в виде там, 10 тысяч рублей на ребенка вот, за этот период, там почти два с лишним месяца, ну, это насмешка, на мой взгляд. И вот люди, обнаружившие это, они с недоумением, как вот, Наташа Ростова. А как это можно здоровый человек в психушку? Он может нравиться габуш может не нравиться. Кто-то православный и не воспринимает колдовства и магии. Кто-то против оккультизма. Ради Бога. Но разве за это сажают, вообще говоря, в психушке? Это практика советских лет. Там был такой, знаешь, Снежневский, он такие диагнозы ставил, вялотекущая шизофрения, шизофрения да. известный да, диагноз, который, ну, потом вроде бы начали подтверждать, что, ну, вроде бы, может и есть такой диагноз, но как она может вялотекущая быть? Признаки ее соматически определяют сразу. Вот, и в этом смысле, конечно, сегодня граждане все больше обнаруживают, что, то есть, недоуменно. Обнаружили, что прав-то у них никакой. Ой, смотрите, а у нас и этих прав нет. А у нас и этих. Сейчас вот вы из за границу, сейчас границы перекрыты. Они сейчас не в узнают, чтобы покинуть территорию России. Вот Захарова открыто об этом говорила. Предмет чего был дискуссия с Навальным. да, Заочная, естественно. Значит, что денег нету, куда ты поехал? Никуда не надо ездить, как она сказала у Зыгоря. Никуда ты не поедешь. А оказывается, слушайте, в Конституции гарантировано право свободного выезда и въезда, а выехать можно будет только со справкой о здоровье от коронавируса и так далее. То есть э, вот это определенное отрезвление, оно э, действительно наступает. Но ну, так народ развит, он вообще вот э, не быстро умом, как говорил классик, понимаете, умом не быстро. Ну и классическое, это, кстати, в Библии написано, что пророк то нету у себя в своем отечестве. Потому что говори-не говори, кол на голове тиши. Есть особенность русского человека, она в недоверчивости и легковерии. Вот это единственный симбиоз, сочетание. Вот он вот, ты ему будешь говорить, что у тебя прав нет претензий. Ну, что-то не так. Это ты какой-то, ты то ли жид, то ли ты еще какой-то нехороший человек. Приходит... Говорит, я вам лекарство в жопу, таблетку. Ну, отдать за год пенсию. И они прям бегут, вынимают и отдают. Понимаешь? Один и тот же человек. Один и тот же человек, любому мошеннику, последний. Вот он говорит: за сберкнижки давай подъедем снимем. И он идет и снимает. Но ты вот подойдешь к ним, заговоришь с ним о политике, о вещах, касающихся его лично, ты у него не денег просишь, ты пытаешься, слушай, там людей сажать в психушке. Он тебе будет говорить, что ты какой-то неправильный. Что ты какой-то, не, вот что-то с тобой не так. Он будет с недоверием, так сказать, плутовски на тебя глядеть, говорить, что-то ты как-то меня втягиваешь, что-то ни во что. Вот это вот сочетание легковерия и неверия, вот это э, особенность еще и национального характера, это факт. Иначе бы вот не было бы такого долготерпения, это как следствие зачастую. Потому что человек терпит еще и потому, что он не понимает. Он никак не может довериться одним и не поверить, наконец, уже другим. Откуда вот эта, э, ну, в общем, скрепная совершенно вера в непогрешимость начальника вот этого верховного? до да бояре херовый царь, ничего. Она и оттуда а же проистекает. Они до последнего верят, пытаются, надеются, э, что хоть кто-то в этой власти, ну, на самом ее верху, не обманывает. А правда заключается в том, что обманывает как раз первый вот этот вот, он самый главный обманщик. Вот э, это процесс, надо дойти до самой точки, до самого дна, чтобы понять, как тебя обманули. Наверное, мы находимся в этом процессе, я думаю. Да. И вот э, тоже тема, я думаю, очень важная. Ну, вначале там всякого рода экстремистов и террористов в кавычках ловили таких, как Мальцев. Не, вначале э, тех, кого называли исламистами и просто их хвалили. Потом пошли артподготовщики с Мальцевым. Вот сейчас э, дошла... Э, Очередь до Платошкина. Вот и да. мне скажи, завтра кто будет. Вот я, конечно, не хочу ничего предрекать, но у меня э, есть определенное ощущение. Славья там возьмут, или тебя, а да. кому завтра придут? Вот и мне объясни. Вот, честно говоря, я, конечно, этого не знаю. Вот я в отношении себя буду говорить, да, то, да. что я знаю про себя. То есть они э, меня, то и дело предупреждают. Последнее предупреждение вот сейчас звучит от мудака, значит, Венедиктова. Потому что это безусловное предупреждение. То есть мне дают понять, что вот весь твой канал, вся твоя активность, а там же не только канал, там много чего, проектов, которые я начал, продолжая находиться в России, значит, это предупреждение, что ты давай либо вали отсюда, либо мы тебя как-то, в общем, где-то. То, что до меня доходит, у меня есть конфиденты разные, так сказать, с этого же Эхо Москвы, что он бегает песково, уговаривает, чтобы меня все-таки взяли. Потому что канал, который я создал, который раскручивается, он является прямым конкурентом вот этой подконтрольной монопольной среде так называемых... Левых либералов в Москве. Да? Это люди абсолютно подконтрольные. Лубянки и э, значит, Старой площади. Как это у Высоцкого? знаешь, пелся, От ЧК до ЦК один шаг. Ну, то есть у -у -у. через площадь. Вот, э, и, конечно, для них очень болезненно то, что возникают центры абсолютно неконтролируемые. А, а какие они? Они возникают именно в сети. Между прочим, про Платошкина, заметьте, при том, что я, как Платошкин, нейтрально отношусь, так сказать, в том его смысле, что у него биография такая, что скорее такой человек договорится, чем сядет. Ну, это его, как бы, это, сказать, не буду ни на чем настаивать, все равно человек посадили под домашний арест. Знаешь, что пишут в Ре новости и так далее? После запятой, что Платошкин там в МИДе, там туда-сюда работал, пишут, а у него, говорит, канал, блок на 500 тысяч э, человек подписчиков. То есть YouTube становится критерием, понимаешь, характеристикой. Этот человек имеет блог на 500 тысяч. Ты смотри, там, ты вот, вы понимаете, какая это вот а, публика-то? У них еще и блоги какие-то там в YouTube. И вот это является очень показательно, потому что на вот этот независимый источник информации, потому что ну как некоторые пошутили в Твиттере по поводу меня, а, типа в YouTube-то спецназ ФСБшный не пришлешь? Понимаешь? Да. А что ты сделаешь-то? Ну, ну хорошо, посадить только можно. А если человек уезжает, вот как ты, он вещает, значит, за пределами и пальцами не достать. И поэтому прогнозировать, как они себя поведут, кого они следующую закроют, вообще непонятно. Потому что ну, за ни за что. А за ни за что можно любого нагнуть. Потому что вопрос, когда срабатывает кнопка. В отношении там Платошкина можно предполагать, Зюганов сделает заказ мой прогноз что он действительно Зюганова мешал, поскольку у нас еще год выборы, он их критиковал ужасно КПРФ. Заслуженно, незаслуженно, там, я КПРФ отружил для меня, что едина Россия, что КПРФ разницы никакой, как система, как институт. Что там коммунисты рядовые, это не мое дело. Я сам идеологии коммунистической не придерживаюсь, но представить себе, что Платошкин заказал Зюганов. Я могу и охотно в это поверю, потому что для Зюганова это прямой конкурент. Его движение Новый социализм и так далее может, так сказать, встаться, что это была какая-то такая игра его с АП и с Лубянкой, например, того, что вы его уберите с поляны, чтобы он мне не мешался. Представить себе, что вот эти либералы московские, вот эти мохнатые закажут точно так же меня или там, не знаю, Соловья и так далее, при том, что ты знаешь, Слава, про я беспрерывно, вот с момента создания канала, слышу бесконечно, ты этого приглашай, этого не приглашай, причем разнонаправленные совершенно. Этот агент, этот не агент. А какой критерий-то? Агент, не агент, и это критерий только один. Что человек говорит публично? В этом вся, ну, сиська, как говорят у нас, понимаешь, потрогай. Она заключается в том, что если человек ясно и прямо декларирует свое противопоставление власти, каким бы не был бы его бэкграунд, что бы он там в прошлом не делал по дурости или по ошибке чего-то не говорил, это является определяющим. Потому что ни одна власть, ни одна агентура не может позволить такого масштабного себе противостояния, кто бы это ни был. И поэтому все это давление, вся эта, так сказать, карательная, совершенно репрессивная политика, она направлена к людям, которые выражают свои взгляды публично. Кого интересует, что ты ненавидишь власть, но молча в подушку? Кого это интересует? Почему? Потому что люди сейчас намагничены. Они сейчас очень-очень раздражены тем, что в период карантина их бросили. Они остались без работы. Малый средний бизнес лежит. И, конечно же, когда он включает компьютер, это последнее развлечение, которое осталось. Он видит там каналы. Они заменили телевидение, потому что телевидение никто не смотрит. Все эти СМИ государственные никто не смотрит. Они видят и им там рассказывают вот то, что рассказывают. И, конечно, власть должна как-то реагировать. А как? Отключи интернет. Как ты его отключишь? Интернет стал функцией государственной, потому что помимо того, что в нем вещают на, в социальных сетях, нужно же как-то э, бизнесу существовать, там билеты покупать, я не знаю. Э, госпрограммы существуют благодаря интернету. Ты не отключишь интернет. Какой бы фаервол ты ни вводил, все равно останется пространство, неконтролируемое государством. Потому что отключить его полностью ну это Северная Корея. На это они пойти не могут, потому что это им хуже будет. И, значит, они решают точечно, избирательно вытаскивать, убирать, с поляны смахивать людей, которые могут каким-то образом оказывать воздействие на э, так сказать, сознание, на воображение аудитории. И я думаю, что вот такие YouTube-каналы большие, они находятся в зоне самого большого риска, потому что это тот кластер, который не охвачен. То есть улица, она закрыта. Потому что сказать, что вот идут уличные митинги, демонстрации, пикеты, этого давно уже нет. То есть, это уже с 19 года, с момента последних выступлений. И то они были очень слабы, я сам на них был. 27 июля, 3 августа, там горстка народа, молодежь, хипстеры, значит, в этих каких-то там гольфах ходят. Понимаешь, что они могут? Понимаешь, им пинка под зад и все. К сожалению, к сожалению. То есть, таких кряжистых мужиков там же не было, которые, как я помню, в 90-х, когда они решали вопросы. С ними разговор-то был короткий. Вот я сам в Самаре жил, и я видел, как выходили работяги с заводов, там, ЗИМ у нас был. Так, сейчас нет заводов никаких. И с ними разговаривать было бесполезно. Они вот так за горло брали, там, сотрудника обкома, и все. И на этом все заканчивалось моментально. Там разговаривать не о чем было. А эти бегают. Но вот сейчас уличной активности нет, вся активность переместилась э, в социальные сети в онлайн. Сейчас вот эти конференции онлайновые проходят. И я думаю, что преследование Платошки это некий сигнал, что вы вообще говоря, не думайте, что вы там в виртуальном пространстве, находитесь в безопасности. Мы вас там достанем. Простым, обычным методом, ручкой, самопиской и решением, значит, следователя постановления об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Вот и все. Я думаю, что м -м, цель именно это. Потому что, честно говоря, угрозы Платошкин, какой-то серьезной для власти, уличной угрозы не представлял. Но я их не вижу, я не обнаруживаю, потому что 1 июля, э, так сказать, можно даже уже ничего не проводить, уже просто объявить результат. Потому что голосование в течение недели по компьютеру, по почте и так далее, но осталось только, знаешь, в окно выкрикивать, как человек голосует. И они будут записывать, понимаешь? То есть, эта процедура настолько выхолоченная, она вообще не является там, волеизъявлением избирателей по поводу поправок Конституции, что ее хоть проводи, хоть не проводи, как на нее можно воздействовать, К чему призывать? И с этой точки зрения мне кажется, что Платошкин это скорее ну, такая демонстративная, показательная угроза всем тем, кто имеет большую активность в сети. Вот моя точка зрения. Да, но ну, тут вот еще, э, видишь ли, Платошкин воздействовал на коммунистический электорат, который всегда в стойле спокойно держал Геннадий Андреевич. Так. А тут они стали из этого стойла выскакивать вдруг к Платошкину, и, конечно, там чудовищная совершенно ситуация. Я думаю, что мы все увидим хорошо если Зюганов э, вприжется и попросит у Путина, не будет делать заявление, как вот он сегодня сделал, а просто снимет трубку и скажет, слышь, отвали от него. И я думаю, что тот мгновенно отвалит, это будет показатель. А если он этого не сделает, то тогда ему абсолютно в общем, понятно, что нужно это. Я тоже думаю, что может быть в прямой он и не заказал его, но как какими-то намеками, наверное, там, Володину или кому-то сказал, ну вот мешает тут вот нам человек и так далее. А насчет врагов режима, помимо того, что враг позиционирует себя сам, враг режима, он говорит, я враг режима, я там не люблю, или другими словами, то еще и режим определяет, кто его враги. Вот Платошкин, он загнал в это. Вот тебя он загнал. Они а. тебя выгнали из адвокатов, они думали, они тебя а. выгнали из адвокатов, они тебя в окопы бойцов загнали. Так, ну, они... Действует сознательно, что ли? Зачем они формируют? Вот я всегда говорил, Путин основной революционер. То есть, 99% революционной борьбы в России основано на действиях Путина. То есть, это ответ на его действия, это возбуждение, которое он вызвал. Зачем он это делает? Зачем загоняет людей в эти окопы? Ну, так сказать, у Путина мотив-то понятный, вечная власть, его мотив он один, совершает ли он ошибки или поступает правильно, это там история покажет, так сказать, потому что доживет ли он там до глубокой старости и безопасности и не в Гааге, это загадка. Этого никто не знает. Если кто-то говорит, что он знает, что прям вот произойдет точно завтра или через год, но человек этот, так сказать, либо ну, слишком самоуверен, либо он ä, просто этим манкирует. Потому что сложно предсказать каждый день. Вот кто мог предсказать в январе, что мы будем два с лишним месяца сидеть в квартирах? Но ну, вот кто мог предсказать? Это же, ну как, ну история развивается линейно в этом смысле. Она ä, не ходит по кругу. Мы вот ä, оказались вроде как в этой ситуации, но сидим дома. Но а создало ли это новые политические обстоятельства? Отчасти, конечно, да. Потому что действительно сидеть дома без денег ⁇ это не одно и то же, что сидеть дома с огромным количеством денег и всем остальным. То есть это совершенно новые социальные обстоятельства. Что касается порождения врагов, ты понимаешь, но ведь это тоже ведь не вчера произошло. Ведь это делается на протяжении последних 20 лет пребывания у власти Путина. То есть я не, не, не сравниваю эпоху Ельцина э, в том смысле, что там был рай, а тут наступил сразу ад. Там тоже из то особого не было, там та еще власть была, и та еще, так сказать, система была, но э, там тогда все-таки людей не сажали, вот так, как сейчас». То есть это были какие-то эпизодические вещи, связанные избирательными тоже вещами, эхом так, с 93 -го года, с октября, еще что-то. Но сейчас это последовательно, методично, при всей своей избирательности, уничтожение всякого свободного волеизъявления. Да? Неважно, это политическое волеизъявление или это гражданское, волеизъявление правозащитное там, и так далее. То, что меня выгнали из адвокатов, ну, это, понимаешь, они об этом все время говорили. Они говорили, что не будет такого адвоката, потому что он нам мешает. Они меня убрали, и, кстати, показательно то, что и вот эта публичная политическая адвокатура, которую я с собой связывал, о которой всегда говорил, она и в общем-то, исчезла. Назови хоть какое-то имя какого-то адвоката, который открыто выступает против власти в политических делах, такого нет. Сейчас там только свои, это чистая лубянки, они их, так сказать, заряжают, и они там изображают процесс, конечно, никакого процесса нет. Вот. Единственное, до чего они дошли, не дошли до расстрелов, но кто сказал, что у этого процесса нет прогрессии? Он всегда есть, и чем больше власть становится маразматичной, а она таковой становится, не стоит себя обманывать, у нее параноидальные всякого рода страхи, и эти страхи реализуют себя через вот превентивное, ну есть статья, вот объективное вменение. Что это такое? Это когда человек еще ничего не совершил, а его уже посадили, mm -hmm. понимаешь? И, соответственно, вот эксплуатирование, паразитирование этим, оно же идет очень-очень давно. Человек еще никуда не вышел, там, не знаю, Навальный из квартиры вышел, еще на митинга не дошел, а его уже забрали по административной статье. И так далее, и так далее, и так далее. То есть э, это уже стало системой, практикой, карательной практикой. Репрессии приобрели вот этот функциональный характер. Э, и порождение все новых и новых жертв, он вызван даже не столько э, попыткой запугать, а люди не боятся, а тем, что есть определенная категория людей, которые ты ничего с ними не сделаешь. Но ты начнешь их расстреливать, и все равно новые народятся. Вот так устроена генетика, политическая в том числе. Что человек, он стремится к свободе. Он стремится к тому, чтобы всякие ограничения эти преодолевать. Чем жестче ограничения, тем сильнее сопротивление. Если дойдут до расстрелов, а кто их знает, в них бомбы начнут кидать. Им надо историю изучать, как это происходило так сказать, в начале 20 века. Им надо очень хорошо ее изучать. Они ее не знают, потому что они умеют только математику. Например, в ну, вере арифметики. Понимаешь, как в анекдоте... На эти два процента я и живу. Отнимать, вот это, отнимать и делить. Да, отнимать и делить. И поэтому с этой точки зрения э, необразованность их, вот, ну, не э, в примитивном смысле, читать и писать они, может, умеют, но необразованность в смысле изучения самых основ, поскольку ты во власти находишься, ты должен понимать, э, хотя бы как то хоть философию, историю знать страны, знать психологию людей и так далее, э, как это развивалось прежде, и вот если этого не делать, а они этого не делают, потому что э, происходит обратная селекция. Сейчас уже они берут водителей, охранник. У нас в страной это охранники, водители, шлюхи какие-то там. на носцы. Педерасты. Педерасти очень развито, значит, через педерастию, значит, привлекают и так далее. И, конечно, в этой ситуации что там говорить? Ждать каких-то умных решений, каких-то решений, которые ищут компромисса какого-то, выхода из ситуации, не приходится вовсе. Вот эта идея о том, что там где-то какие-то небожители в Кремле, она, по-моему, сейчас уже рассыпается, но я-то это знал с самого начала. Я этих людей наблюдал когда-то, ну, не то чтобы с близкого расстояния, но имел возможность понимать их. Эти люди очень и очень ограничены. Представление о них как о каких-то там менеджерах, каких-то управленцах невероятных, образованных людей. Это имя же внушенные за деньги, протолкнутая история для того, чтобы ее проталкивали, чтобы народ думал «О, у нас такие олигархи, они такие умные, они такие талантливые управленцы, они так руководят производством и так далее». А по существу своему это обычные жулики, понимаешь, которым просто подарили собственно, управляя, вот, управляя, чтобы мы эти потоки контролировали и все. И во власти точно такие же. И поэтому я считаю, что э, не стоит ждать ничего хорошего. Вот в чем э, смысл. Не ждать о том, что Путин просветлеет и вот поймет, что не надо так делать. Такого, мне кажется, уже не будет. Да, хочу вот, Марк, похвалиться. Тебе ты спросил, кто в январе мог знать, что это будет. 5 февраля на телеграм-канале Народовласти я опубликовал статью, которая называется ⁇ «Возглавим царствие чумы ⁇ Вот там я как бы прогнозирую такое страшное будущее, которое... Причем я посчитал, что это сможет свалить режим Путина. И как мы видим, режим очень зашатался. Действительно, коронавирус ударил ему по яйцам. И в связи с этим вот вопрос, выборы вот эти вот, которые они придумали, я за бойкот этих выборов. Первый июль имеешь в виду? Да, да, да. Ноплебесцит так называется. Да, да, ну понятно, что <laughs> да, эти. Голосование, не выборы, голосование, да, потому что, ну, голосование не имеет никакого смысла, имеет смысл референдум, который что-то решает, а если голосование, тем более по тем вопросам, которые с точки зрения юридической уже решены 14 марта, так. ну, наверное, это не имеет смысла. Поэтому я вот хочу твое мнение по поводу участия в этом голосовании или же бойкота да и вообще зачем это путин нужно я тебе скажу что я изначально когда предполагал что пройдет 22 апреля так называемые э, всенародное они его называли голосование еще до объявления терешковой о обнулении инициативы внесения поправок об обнулении я говорил что Тут еще возможны варианты какого рода, так сказать. Я не за то, чтобы идти голосовать в их бюллетени, потому что все равно все сфальсифицирует все объявит как надо, но, может быть, можно из этого сделать какую-то пиар-политическую акцию. Там, альтернативный бюллетень была идея. Там Рыклин, я встречался с Сашей, он говорил, вот давайте заберем бюллетени, расклеим по Москве. Ну, то есть, сделать из этого хоть какое-то действие, потому что люди устали от бойкотов. Но сейчас, после инициативы Терешковой, после действительно, как ты правильно говоришь, уже принято все. Сама Чучундра, это, значит, памфил я с ней когда депутатом был в одной фракции. Рассказать, что она из себя представляла тогда, я в выбор России в Госдуме в 93-95 году, она была у нас, будучи министром социальной политики, ее там поперли в правительстве Гайдара. Она, значит, сидела, Я уже тогда все знали, что она портхозактив, понимаешь? Типичный, там, две извилины. Так вот, она уже даже объявила, что, а что, говорит, референдум, не референдум, в говорит, что вы копии ломаете, все уж принято. И она, говорит, Путину это надо, чтобы вот лишний раз заручиться доверием народа. Это вот прямым текстом она сообщает, что, значит, ничего это изменить не может, вообще это проводить не надо, но Путину нужна картинка. Вот тот вопрос, на который ты задаешь вот мне, ему нужна эта картинка, что это не просто махинация, а все понимают, что это махинация чистейшей воды, значит, с его продлением, пролонгацией его власти навечно, пожизненно. Что эта махинация должна быть обставлена хотя бы внешне, хоть какими-то процедурами, чтобы... Они могли говорить, ну как, ну вот же были, вот бюллетени опускали туда-сюда, значит, вот воля народа. Они же уже сделали, 80% будет якобы поддержать Путина, проголосует 80%, я имею в виду за эти поправки. Уже известны цифры, ее по регионам сейчас рассылают. Там колебания 75-80, вот в этих диапазонах между 70-80%. Вот, соответственно, это нужно исключительно только для картинки, хотя, честно говоря, вот так, есть. подумать, она уже настолько иррациональная эта картинка, да, и, так сказать, поверить в ее сущность, этой картинки, ну, какой дурак поверит? Вот они объявят 80%, и кто поверит, что действительно за эти поправки, за вот обнуление проголосовывающихся, никто ни во что больше уже не поверит. Вопрос, готов ли народ протестовать, возмущаться, что-то делать для того, чтобы это изменить – Вопрос загадочный, потому что с одной стороны настроения такие есть, а готовность к действию, ну, это вопрос, повторяю, скорее все-таки на психологической каком-то уровне находится, мы его до конца не понимаем. Потому что люди должны чем-то пожертвовать, у них и так уже ничего нет. А это важная предпосылка для того, чтобы выйти на улицу, чего-то требовать, защищать свои гражданские права, когда уже терять совсем нечего. Я не представляю, что у этих людей осталось, чтобы еще продолжать сохранять э, э, там, страх, лояльность к этому режиму, неготовность куда-то выйти. У людей нет ничего. Вот это очень важно сказать, что их ограбили до последней уже степени, заставили работать до 65 лет, женщин до 60, отняли последнюю работу, значит, благодаря этому коронавирусу и так далее, и так далее. Что их удерживает от того, чтобы возмутиться против этого всего, я, честно сказать, хорошего ответа не имею. Я могу раскладывать это на полочке, но в существе своем, вот в самом главном, я ответа такого нормального на этот счет не имею. Потому что они должны были выйти уже вчера. Почему они этого не сделали, все остается загадкой. Да, вот тут э, такой вопрос еще по поводу экологии. Вдруг Путин так озаботился экологией начал психовать из-за того, что разлилась какая-то солярка, но да. в его время за 20 лет столько было экологических катастроф, совершенно жутчайших, что-то он не переживал. Может быть, это связано с тем, что он стал блогером, стал заглядывать в интернет и, и увидел, как это страшно выглядит визуально. Раньше же он получал бумажку. Ну, помните, вот этот красный соляр, который... Да, появился? да, да. Помнишь, Песков даже сказал, что это, из телеграм-каналов распечатку Путину он подает в бумажном виде. Но да, в бумажном да, да. виде там визуального-то ряда нет, там буквы. А тут он, наверное, увидел все это, испугался, и вот как ты считаешь, я в связи с этим хочу прогноз твой, ну, совершенно очевидно, что он стал интересоваться интернетом, очевидно, что он проводит вот эти видео, какие-то конференции, mm -hmm. и кто-то там ему помогает, он же не сам это делает, а, соответственно, что-то ему показывают, какие-то чудеса там в интернете, вот, может он там Фейгена увидит, или Мальцева, или еще что-то mm -hmm. увидит, вот как ты считаешь, или у него китайский интернет такой обрезанный? Ты знаешь, по этому поводу инсайды разные существуют. Инсайды совершенно разные. Одни говорят, что это все маска такая изображать, что он интернет не залазит, не интересуется, не понимает ничего. Другие говорят, что он не такой уж прям уж деревяшка, чтобы совсем не интересоваться, и что вот ему только вот то, что в мониторинге спецслужбы приносит, вот он это только и читает. А вроде бы, так сказать, там что-то среднее. То есть все-таки в интернет каким-то образом... Он заходит, и возможности такие у него есть. Да, он там не держит э, гаджетов, смартфонов, он им не доверяет, так сказать, по своей так, ГБшной традиции. Он понимает, что оперативно этого делать не надо. Но представить себе, что он э, совсем не понимает, не знает, как это все работает, я бы так не сказал. Я думаю, что он вполне расположен к тому, чтобы... Раз за разом, так сказать, от раза к разу в интернет все-таки заходить. Потому что, ну, конечно, они бутафорские, эти компьютеры стоят на столе, они больше для антуража. И вот эти онлайн-конференции на карантине тоже. Но все-таки я склонен думать, что здесь есть некоторое преувеличение, когда говорят, что он в полной изоляции, что вот только то, что ему показывают, он только это и знает. Понимаешь, он же ведь не такой тип-то. Он же ведь никому не доверяет, ни Пескову, ни Лубянке, ни там, последнему охраннику. Он, он сначала не доверяет, а потом уже начинается анализ, так сказать, как, что и где. Он, э, посмотри, какой он интриганный аппаратчик. Что ему не откажешь, Изуитский э, одаренности, это вот... Э, к интриге такой, аппаратной интриге, к разводу такому, в этом он действительно мастерски работает, потому что он умудряется, так сказать, сталкивать с зубами там, где надо людей, там, где надо выступать арбитром потом, в отдельных случаях, наоборот, переводить стрелки с себя на подчиненных, чтобы снять с себя ответственность, и это ему часто удается. Часто удается. Я думаю, что, имея такую психологию, представить себе, что он полностью игнорирует информацию, которая циркулирует в социальных сетях, в интернете, мне кажется, что вряд ли. Потому что, на самом деле, если ей вот отстричь совсем интернет, а что остается? то Первый и второй канал? Ну, хорошо, он их смотрит, допустим. Хотя я не представляю, как можно долго смотреть Соловьеву Он же мудак конченый, понимаешь? Даже Путин, какой бы он ни был параноик, мне кажется, прекрасно, понимаешь, он мудак. Он же вообще с презрением относится к этому окружению, он с презрением относится, потому что он в принципе нутрое их гнилое тоже понимает, потому что сам устроен определенным образом. Человек, который, знаешь, как у Адарно, великий такой философ-социолог сказал, что способность к управлению есть только у тех, кто способен быть управляемым поскольку сам он прошел эту лестницу и испытал унижение, когда был подчиненным, и везде, и в, СБ, и в КГБ, и, там, и в Питере, и так далее, то он прекрасно понимает психологию людей ниже стоящих. Прекрасно ее понимает. И поэтому за всеми он должен проверять, он должен перепроверять, не доверять никому э, до конца. И мне кажется, что интернет может служить источником. Что касается экологии, я считаю, что на экологию им наплевать. Конечно. Все это делать для того, чтобы изобразить некую социальную заинтересованность. А что люди? Как там люди? Норникель, Красноярск. Они ж будут эту водичку -то с красную пить. Давайте, занимайтесь и так далее. Они же там не живут. По тайне, к которому приезжает Норникель, он что, пьет эту водичку красноярцы, что ли? Он там бывает, там, я не знаю, раз в год. На самолете прилетел, куку -ку и улетел. Деньги, которые он получает за счет эксплуатации этих природных ресурсов, это да. Но ну, так он их получает не, не в Красноярске, он их получает у себя где-нибудь в Монако и Крушавеле. Нахрена ему париться по поводу того, что там где-то солярка разлилась. Я считаю, они просто изображают. Они изображают, потому что параллельно с этой соляркой у них там на границе с Китаем в Амур там китайцы выливают, черт знает что, там уже скоро рыбу с ушами будут плавать, понимаешь. Там у них в Челябинске ядерные отходы их как везли, так и везут, захоранивают, да. Значит, куда ни возьмись. Везде, так сказать, экологию эксплуатируют в интересах денег. А экология – это русская природа, которая уничтожает очень-очень давно. Просто считает, что раз одна восьмая часть суши, ее сколько не уничтожает, еще останется. Земля большая, поэтому что за ней там? Да? Вот, Это психология такая, у власти всегда. Она, кстати, была и в советский год была точно такая же. Уничтожали русскую природу, и реки поворачивали, и так далее. И я не думаю, что что-то изменилось в этом смысле. Есть некий тренд. Появилась эта полусумасшедшая Грета Тумберг, вот, которая вроде как создает мейнстримное движение, но оно перекрыто. Сейчас не до нее, не до Греты и не до ее экологических э, скачков там, всяких этих криков про то, что вы там убили природу. Давайте, значит, мотыгами и тяпками значит, обрабатывать землю, ездить без бензина, значит, есть просы и так далее. Сейчас это не до нее просто. Вот она, девочка где-то стоит, там повизгивает, но я ей сказали: уйди отсюда! Уйди, у нас тут люди, дохнут. И поэтому я думаю, что это просто отголосок. Идей, когда они когда на волне прошлого года этой игры ⁇ Это Тумбер ⁇ собирались даже экологическую партию создать, в ДУМУ пойдет, опять там Митвали откуда-то доставали, потом засовывали обратно. То есть это все, ну как сказать, это игры администрации президента. Поэтому я бы серьезного значения всем этим выкрутасам экологическим не придавал. Тут людьми, что рыбы с лицом платошким, почему я думаю, Танина будут почему Платошкин люди прикалываются я вот чего хотел спросить кризис, во всем мире кризис, в России денег нет я имею в виду, ну Путин понятно есть, но есть уже не столько и пятое место по газу в Турции заняли, да, всегда были в недосягаемости ну и прочее, прочее, прочее денег брать некуда, конечно будут доить народ, но народ то уже обезжирен полностью, и вот тут Вопрос. Вот есть такой голубчик, такой толстый гусь, такой Потанин, который вот да. так влетел с этой херней все прыгнулось. Да. Путин мог бы его обезжирить и забрать фактически все. Вот когда он дойдет до того, что начнет таких как Потанин там колоть, как этих свинов там, которые уже нагуляли. Смотри, таких как Потанин он как свинок закалывать не будет. Патани находится в категории, в кластере, которые закалывать даже последним не будут. Ну, есть только уж совсем что-то невероятное начнет происходить. Для этого есть свинки поменьше, менее значимые. Есть особо ценные члены общества, есть менее ценные. Вот менее ценные, их постоянно доят, их постоянно, так сказать, я извиняюсь выражение, ебут. Вот у них отнимают и передают э, другим. Это происходит налево-направо. Абсолютно. Вот посмотри, так сказать, э, раз за разом каких-то опять берут за задницы и так далее, сидят то бывшие министры, то какие-то губернаторы. Их не жалко, это расходный материал. Они все жулики и воры, все до единого, просто все до единого. И поэтому, значит, он что-то зарабатывал, зарабатывал, потом его посадили, а, простой пример. Вот был шумная история с Арашуковыми, семейством угу. Если помнишь, один был член Совета Федерации, сынок, да. бегал по залу, когда его взяли, да, значит, обвинили в убийстве, соответственно, папе, там еще есть папе, он в Газпроме работал, в одном из подразделений там у себя, значит, на Кавказе и так далее. Их уже изменили меру причины. все тихо, все незаметно, всех выпустили, они уже не сидят, все хорошо. Почему? Потому что вот там показывали эти видеокадры, где там комната забита деньгами. Я просто не представляю, как можно в комнате складывать деньги. Это что? Это какой-то обычай, Кавказ. Ну, вот какая-то есть такая в вот этом замануха. Слабоумие, только... извини. Ну, я не понимаю, как... а в комнате складывать деньги. Понимаешь, это. Не знаю, это какая-то такая, может быть, над златом чахнет, как писал Пушкин, понимаешь, то есть бог знает, может быть, они ощущают что-то особенное, когда они купаются в этих вот купюрах и так далее. Но их обобрали, все забрали, и теперь, собственно, интереса их держать в тюряшке, да, в цугундере нет никакого. Их отпустили на хлеба, опять зарабатываете, опять делаете для нас гешефт и так далее. Мотивом значит, ограбления, таких как потаний, отбирание у них каких-то там накопленных миллиардов, чтобы передать их людям, такого мотива вообще нет. Себе забрать – это да, перераспределить – да. А это что значит? Раздать людям? Простой же пример. Как заботиться на Западе и как здесь. Ну извините, в Америке какой бы он Трамп не был, нравится но ну, там деньги раздавали. Там прям на счета переводили по 1000 долларов по 1200, точнее. Потом, значит, увеличили, значит, пособия, отменили налоги на период коронавируса. Погодите, вот. Мы видели, как в Германии прям на счета переводили деньги. Просто деньги живые прям каждому человеку и так далее, чтобы он вот сидит, не работает, чтобы было на что продукты покупать. У меня приятель в Германии живет. Он точно так же получил деньги. Да? Значит, а, а пример России: в России ничего никому не давали. Под конец объявили, кстати, деньги детям, еще не выдавали. Это к 18 июня, говорят, будут выдавать. Вот у меня, так сказать, знакомая, она тут вот э, с ребенком и так далее помогает там. Э, она сказала, что будут только в конце июня эти денежки по 10 тысяч давать на ребенка. А у них там маленький ребенок, ему там 9 лет, что ли, 10. То есть до 16 лет будут давать, и только 10 тысяч. 10 тысяч это, ну, 150 долларов, меньше, наверное, уже сейчас. А, то есть, это деньги ничтожные. То есть, их в Москве, например, на них почти ничего нельзя купить. Один поход в магазин, ну, два похода в магазин. Есть семья, да, на семью закупить продуктов. А, они ничего не давали. Поэтому, с чего бы они будут отбирать у богатов отдавать бедным? Вот с чего? Это какой мотив? Это он о людях что-то позаботится? Ну, так у них 550 миллиардов долларов э, запас ЦБ, как они говорят. Ну, публикуют, во всяком случае, ЦБ. Э, э, вместе, так сказать, ФНБ, Фонд национального благосостояния, и резервы ЦБ. Так вы оттуда выдайте. При Достаточно этом они, они, они облигации сейчас хотят всуропить, еще, еще обокрасть раз. Они, об вот поверь мне, они воруют... Что с убытков, что с доходов. Они вообще не смотрят на это. Поэтому, если можно еще раз ограбить, они же открыто говорят, вот лежат мертвым грузом деньги населения в виде вкладов. Вкладов – это точно наши деньги, которые в банках лежат. Я вот все давно уже забрал. Я вообще ни копейки не держу. Живу на потребительские кредиты. Потому что, не дай бог, вот, вот копейку им положить, все отберут нахер. Все отберут, оставят с голым задом. Понимаешь? Поэтому э, они, конечно, настроены на то, чтобы себе что-то еще забрать. У населения забрать. А чтобы дать чего-то. Представить себе, что они кому-то чего-то дали, я вот, честно говоря, не могу себе такое представить. Вот я в такое не верю. Потому что у них была легальная, хорошая возможность прямо сейчас сказать, вот там к первому числу давайте так, вы тут у нас богатенькие. Вот ему нравится, раньше был 13% плоская шкала да, подоходного налога. давайте мы все-таки, раз так пошла песня, такая пьянка с этим коронавирусом, давайте сделаем прогрессивную шкалу. Вот э, у нас товарищи тут в госкомпаниях получают эти бонусы, невиданные миллионами долларов. Давайте мы, вы можете их дальше получать, ребят, можете 90% заплатить налогов с них. И сразу пропадет желание бонусы себе выписывать под 90% налогов обратно в казну. И то же самое для менеджеров на их доходы. И то же самое на собственников крупных. И тогда вопрос решен. Но я что-то не вижу, чтобы ввели прогрессивную шкалу налогов. Это же для них, для себя любимых. А нас что, с нас-то брать нечего, у нас нет ничего. Мы самозанятые. У нас доходов там 20 копеек. Поэтому я не верю, что он может кого-то обчистить ради народа. Вот на... Этого не будет никогда. Не, я имел в виду, что себе, ему же надо э, свою, так сказать, собственность там малинку я не знаю кого дворцы содержать но ну, много э, роскоши очень у человека нужно куда-то вкладываться он же не илон маск чтобы вкладываться в космические корабли да, это а с масками я просто хочу это моя любимая тема потому что рогозин они просто многие не знают дядя рогозина который работал в кгб ну сам рогозин тоже выходится собственно говоря и папа его и он там работал в кгб он закончил факультет журналистики МГУ соответственно его там потом направили так сказать и так далее но это само собой у них там других нет у него дядя рогозин георгий по-моему рогозин генерал кгб в пятом управлении работал занимался всяким хиромантиями и, все, и сам проникся этим всем вот это колдовством оккультными вещами и втянул кстати и Диму тоже вот мало кто знает и они это практикуют они любят это делать вот, и поэтому, так сказать, представьте себе, что такой человек какие-то ракеты куда-то будет пускать. Он ничего, кроме вот рубля, да, значит, в его голове не стоит. Какие полеты, какие Марсы, какие Луны, там, так сказать, это настолько, такое издевательство. Что касается, так сказать, американской программы, ну, она очень методична, последовательно. Они скоро на Луну полетят, это уже очевидно, у них уже есть технические возможности. Дальше больше, а российскую космонавтику они просто убили. Русский космос, которым можно было гордиться, потому что, ну, конечно... Полет Гагарина это выход человека за пространство, за пространство жизни вообще обычное. Это ну, только выдающийся талант, выдающийся гений, выдающийся мужество могло совершить. Потому что ну, это страшно лететь, он же... Гагарин горел. И вот мы ставим Гагарина и Рогозиным. Вот ты понимаешь, это уместное сравнение, потому что не надо с Королевым сравнивать. Королев понятное дело, Вечеслав, он ученый, но. Как первопроходится? Вот Илона Маска поставить рядом с Гагарином? Ну, так можно, да? Понятно, что тут выдающийся подвиг. Тут все-таки гений какой-то. А Рогозину куда поставить? Между ними куда? Как? И ведь одни Рогозины. Что сменит Рогозин будет такой же. Сейчас там нет Юрий Борисов, по-моему. Глава, глава, значит, в правительстве возглавляет. Он воюет с Рогозином. Рогозину собирают уже отставить. Рогозин выводит уже. Все. Вот этот Борисов может снять, может еще какой-то, может Комаров это возглавит всю отрасль российско-космическую, которая возглавляет, значит, значит, у нас Роскосмос там тоже занят в этой сфере. Но, повторяю, ждать прорывных каких-то решений, что создадут ракету, полетят достойно ответить американцам, я вот этого уже не жду. Спасибо, Марк, мы сейчас вот последний вопрос заканчиваем, да. уже у тебя недавно был день рождения, я тебя поздравляю, да. и я в эфире поздравил, и лично поздравил, Спасибо. вот еще от имени наших всех поздравляю зрителей, и хочу тебе задать вот заключительный вопрос, ну вроде ты человек уже в приличном таком возрасте и прожил да? уже достаточно долгую жизнь, и вот скажи, лучшее время для тебя лично, вот для тебя какое было? Я тебе скажу, это был самое начало 90-х годов. Это было самое лучшее время, я был, конечно, ну ладно, там и другие, молодость, все, Но это было огромная надежда. Я верил, как бы тебе сказать, я вот верил, что вот я, я лично все это изменю нахрен. Вот вся вот эта вот нищета, несправедливость и так далее, я все смогу изменить, это все в моих силах. Вот смотрите, я приду и все изменится, и я вот буду такой вот, все говно уйдет, а будет только хорошее. Я действительно в это искренне абсолютно верил. И вот время, когда человек в такое верит, ну, может быть, это важно все-таки в молодость сейчас такое тебя посещать, но это время, оно давало надежду, что все можно изменить, что все в наших руках, что мы способны устроить мир более справедливо вокруг нас мир, он в принципе не очень справедливо устроен, но, но хотя бы изменить в сторону создания хоть каких-то условий для того, чтобы жизнь была хоть немного устроена справедливо, чтобы в ней не было тех, кого бесконечно угнетают, и тех, кто все время угнетает, надежда такая была. И мне кажется, что вот начало 90-х, особенно может, 90-й, 91-й, 92-й, 93-й, может быть, ну, 91-й год, это было время, когда у меня было огромное вдохновение. Да, вот сейчас мне 49 лет, а тогда мне там условно было 21 год, 20 лет. Я стал быстрым депутатом Государственной Думы, причем очень случайно. Очень случайно я стал, потому что я по списку уже прошел. Я же не по округу. Ну, кто бы меня выбрал по округу, я там занял четвертое что-нибудь место. Вот. А, но но я, я пришел в Думу в надежде, что мы сейчас быстро примем все нужные законы, все будет справедливо устроено, не будет вот этого всего дерьма и так далее. И я тебе скажу, я очень разочаровался. То есть Я очень быстро разочаровался. Я просто увидел, что мало что меняется, что люди все те же, что, так сказать, воровство процветает, что озабочены все не какими-то изменениями жизни вокруг, а исключительно обогащением. И честно говоря, вот раньше я думал, что это в нулевых годах, вот, ну там, я не голосовал за Путина, я знал, что, так сказать, чем все кончится. Я и в 96-м году в последний раз проголосовал. Но Теперь-то я думаю, отгадка не в том, что Путин, не Путин, а в 90-х годах все было не так сделано-то. Не в нулевых, не когда уже он уже пришел, это следствие, а в 90-х годах. И если раньше я считал, что ну ну как бы, ну вот там реформы, Ельцин что-то пытался сделать, тогда сейчас -то я понимаю, что это была тупиковая изначальная история. Вот потому, как это сложилось, от того, что власть осталась в руках людей из высшего нобилитета партийного, это было ошибкой. Я сейчас это понимаю с высоты своих лет. Что тогда надо было в 90-х это все менять, а что вот там в канун нулевых они взяли и власть передали более ухудшенные версии себя самих. Потому что Путин – это ухудшенная версия там, Ельцина, но системно они одинаковые. И вот это понимание оно пришло по прошествии вот этих лет. И я считаю, что да, если бы сейчас вернуть все назад, а я бы, как многие говорят, вот я бы не хотел вернуться назад, я бы хотел вернуться я назад. Б... Ну, многие, знаешь, как говорят, вот что, жизнь прожита, зачем? Хорошую жизнь, хотел бы вернуться, или хотел бы такую жизнь прожить? Я бы не хотел прожить такую же жизнь. Я бы хотел другую жизнь прожить. Не знаю, может быть, я стал бы там спортсменом в американском футболе, квотербеком, да, но ну, не важно. Но если бы от меня зависело, и снова вот это вот все... Я бы сказал, вот этих всех надо всех положить в ров. Потому что, поверьте мне, с этими мы ничего не сделаем. Вот всю эту власть, вот, вот и тех, и других, и третьих, и пятых, и двадцатых, давайте их уберем, давайте от них избавимся. Это сухи, понимаешь, все одинаковые. Выходцы из этого высшего партийного руководства хорошими быть не могут. Всех убрать. Сейчас это понимание у меня есть. Бог знает, может быть, Россия опять подойдет к точке буфуркации, Снова придется выбирать, вот чтобы не повторить этих ошибок, никого, ни одного. Чтобы ни один, кто в этой власти вот сейчас есть, не должен ни один остаться. Вот просто ни один, уборщица поменять. Вот пепельницы, знаешь, ходили раньше, да. в протирали, и даже их убрать. Чтобы ни один не остался, вот ни одного. Хрен с ним пусть будут хуже придут, там неграмотные, еще что-то. Но вот этих, не дай бог. Вот из прежней власти, если хотите что-то изменить, никого ни одного не оставляйте. Под я, каждым я... словом подпишусь. Вот ну, честное слово. Абсолютно все точно сказал, верно. Спасибо, извини, что Спасибо. в конце получил, что я тебя как-то как не выдержал уже, хотел вмешаться, потому что тоже хотел, и я такой же, и я здесь, вот, это очень не важно. Не говори слова, не говори, ну, бог знает, как жизнь еще повернется, будем надеяться, что шанс еще есть. Дай бог, дай так. бог, а иначе тогда все зря. Все зря. Ну что, спасибо огромное и тебе, и зрителям. Побегу, у меня большой сегодня спасибо, эфир. Марк, оккультный эфир. Мы сегодня будем шамана обсуждать. Так что спасибо огромное. А вот. Ну, увидимся, еще раз сделаем эфирчик. Зрители, прошу, переходите к Марку. Сейчас на эфир, да. послушайте оккультный эфир. Я думаю, будет очень интересно. Спасибо тебе. Удачи, спасибо, здоровья. Спасибо. Пока-пока. Да. Пока. Всем пока. Спасибо, ребят.